Друзья, всем привет! С вами снова канал Easy Trading и ее ведущий Григорий Сетров. И сегодня нас снова приветствует стандартная заставка, говорящая о том, что все действия, которые вы совершаете на рынке, зависят исключительно от вас. Сегодня нас ожидает большой обзор рынка. Он будет интересен к инвесторам в российском фондовом рынке, так и в Форексе. Потому что сегодня мы пойдем по самым ликвидным контрактам, которые работают на рынке Форекс. И они в том числе работают с историями по валютам на Форексе. Итак. Начнем мы с индекса RTS, а вернее с фьючерса на индекс RTS. Открываем фьючерс на индекс RTS. У меня здесь есть некая разметка, мы ее, естественно, убираем. Переходим на месячный график, видим, что у нас есть некая удлиняющаяся, возможно, волна которая два месяца сейчас посмотрим добавить добавить а, больше похожа на коррекционную волну если мы с вами посмотрим в сам индекс РТС а, а, индексы, также мы его чистим, индекс ртс. Смотрим, что мы видим. А видим мы нечто похожее. Окей. Хорошо, тогда а, размечаем так, как видим. Честно говоря, вот этот вот наклон, он больше похож на коррекционный наклон. Но вполне возможно, что это просто повторение восходящей картины в таком очень и очень <coughs> слабеньком потоке. Один месяц, посмотрим, тоже какое-то -то, какое сильное-сильное падение, сильный-сильный взлет. Но да бог с ним. <coughs> Мы с вами видим неким образом сформировавшуюся волну А коррекционную, волну Б волну С и теперь восходящее движение. Давайте рассмотрим с вами восходящее движение. Я думаю, ничего кроме... Того, что это удлиняющаяся волна мы с вами тут не определим так оно и есть это есть удлиняющаяся волна где движение направлено вверх а это означает что по вашей торговой стратегии нужно искать точки входа. Я напомню, что сегодня мы делаем обзор, и он будет являться моим торговым планом на следующую неделю. Это означает, что мы с вами смотрим. И ожидаем коррекции по крайней мере индекса вот в эту зону, да, либо вот в эту зону. Посмотрим, как себя будет вести индекс. Пока индекс находится в коррекционном движении, соответственно, если мы идем на фьючерс РТС, то мы должны понимать, что у него идет некое коррекционное движение. И ждем мы глубины коррекции в 61,8. Ну, возможно, в 78 с чем-то. Окей, поехали дальше. <coughs> Я себе поставлю вот здесь вот пометочки добавить. Создать и здесь добавить создать. Вот у меня будут пометочки, сигнализирующие, что цена пришла в нужные мне ценовые отметки. Если мы спустимся пониже, то мы увидим, что здесь у нас развивается некое движение вниз. И ждем мы его усиления и развития на четырех часах, собственно ничего особо нам тут не показывает рынок, но надо еще немножко подкорректировать вот мои индикаторы мне не нравится что они. <свистит> <свистит> а вот теперь очень хорошо стало видно дивергентные бары. Окей, отлично, поехали дальше, смотрим фьючерс микс MySex. Микс 1 зашибись. Микс mx М не Микс, а mx mx mx Замечательно mx Миссикс индекс Фьючерс Майсикс индекс mx МХ. Смотрим опять же с месяца. Мы видим, что здесь идет развивающееся, восходящее движение. Здесь нам, друзья, делать ничего не надо. Надо искать точки для покупки. <coughs> точки для покупки, где мы их будем искать. Да все очень просто. Мы смотрим на предыдущее восходящее движение и мы видим что точки появляются примерно в том же месте что и 61 и 8 сейчас посмотрю разбег по барам если вы были на вебинаре то у вас есть мой скрипт для TradingView, в котором вы можете произвести все те же самые настройки, и тогда у вас получится смотреть, смотреть за сигналами, которые дает в том числе мой скрипт. А тут уже стоит 1500, поставим 2000, хотя это не есть самый лучший показатель по рискам на месяц мы видим переходим сначала на неделю видим что по-хорошему нам нужна коррекция да здесь у нас было 61 и 8 и новое движение восходящее опять Пришла она в зону предыдущей коррекции. Ожидаем где-то вот на этих уровнях. Добавить оповещение создать. Вот на этих вот уровнях мы ожидаем появления сигналов на покупку по нашей торговой системе. Просматриваем на неделе они не так заметны. Просматриваем день. И на дне сигналы на покупку. Сигналы на покупку. В принципе. В принципе. Не так хорошо видны, как на неделе. Но на неделе это слишком большой риск для моего депо, поэтому мы. Зайдем в 4 часа, и вот на 4 часах, друзья, обратите внимание, вы видите хорошие дивергентные бары, которые появляются на разворотах, которые говорят о том, что в данный момент либо покупатели, либо продавцы были в силе. Ну вот, в частности, он хотя зашел за аллигатор, поэтому по торговой системе в частности, а, в том числе и по Биллу Вильямсу, оно не берется. Но сам факт того, что был дивергентный бар с верхним закрытием, говорит о том, что в данный момент времени преобладали покупатели. Когда мы переходим <coughs> в другое направление, вот мы видим шорт, здесь у нас преобладали а, продавцы. И тогда мы себе наметили целевые точки, ждем, когда рынок приблизится к этим целевым точкам. Сейчас, если мы хотим присоединиться к нисходящему движению, не уверен я, что это самая лучшая идея идти против тренда, потому что нисходящее движение, как вы видите, может быть очень и очень нелояльным к вашим действия, хотя что-то да то есть вполне возможно что мы войдем в какой-то боковик так что посмотрим здесь это может быть восходящая некая тенденция потом нисходящая такой вот букевичок посмотрим как будет развиваться события в любом случае вот эти вот уровни нас будут интересовать. Пойдем дальше. Есть какой-то микс. Что это такое? Российский MySex. Я смотрю контракты. Вот сейчас я выложу вкладку. в Контракты на Мосбирже. Вот следующий идет микс. Ну, наверное, Бог с ним, с этим миксом, да? Он по торгам. Вообще минимальный. Следующий контракт, который мы посмотрим. Ну просто мне непонятно, что это за фьючерс. Если узнаете, друзья, напишите в комментариях. Поделитесь со мной знаниями. Хотя мы можем открыть, открыть спецификацию контракта, если нам это очень интересно. А нам это интересно. Краткий код MXU. Фьючерсный контракт на индекс Мос бирже. Все понятно? Он нам, пожалуй, не нужен. Мы зайдем с вами еще посмотрим. U500. Это индекс, подобный S&P 500. US Stock Markets Futures. Да? Посмотрим с вами. У меня здесь есть некая разметочка. Мы ее убираем. Смотрим с вами. На месячный график ничего на нем не видим, но да, мы зайдем сначала в S&P 500, S&P 500 фьючерс, посмотрим, что происходит на фьючерсе склейки на S&P 500. А на S&P 500 у нас удлиняющаяся восходящая волна, вот мы видим образовалась некая дивергенция которая приведет к коррекции. Вот, возможно, в те же целевые зоны, да? Но здесь нам нужно искать исключительно входы в длинные позиции, пока не сменился тренд вот на такой вот нисходящий. Что интересно? Да ничего тут интересного нету, надо ждать. По вашей торговой системе входы в длинные позиции. Добавляем оповещение, потому что смотрим, что на предыдущих коррекционных движениях у нас был откат в сторону волны А с, возможно, небольшим вылетом. Вот вы видите это, можете наблюдать, да? только непонятно что здесь наблюдается вот скорее всего это была волна а это была Б с вылетом за третью волну и хотя нет это была пятая волна том коррекци... корректирующая идем тут какое-то другое чередование логика немножко другая вот она а б и c корректирующая здесь опять а б и c где-то в диапазоне потом Пятая волна, коррекция. И, видимо, это все-таки пятая волна идет восходящего движения. Неделя, как мы видим, закрылась Ахова. И преобладала сила покупателей. Вот очень хороший бар был на покупку. С низким риском и высоким потенциалом. На дне замечательно читается... Замечательно, ну, по крайней мере в этой точке он замечательно читается. В этих точках, в шортах уже он не так суперски читается. Но да посмотрим, что тут будет. По крайней мере потенциалы снижения мы себе пометили. Если же здесь будет развиваться такая вот картинка А, Б и С, да, то мы ее увидим. Дим. А, Б и С, да, это была пятая, это коррекция после пятой волны, да, которая вот заходила за третью волну. Это где-то первая, это третья волна окончание, это ее коррекция, это пятая волна в исходящем движении. И теперь идет коррекция коррекция всего этого восходящего движения куда она пойдет, да скорее всего она зайдет коррекция, она эта коррекция зайдет за минимум этого движения и пойдет она куда-то вот сюда создать, если хотите поиграть с рынком и попробовать его причесать против движения основного рынка, а, флаг вам в руки, но это лучше не делать, пока мы не поймем, что сменится направление движения. Так это вот мы посмотрели с вами S&P 500, теперь мы смотрим с вами US Stock Markets, это же наш, ты? Да? Прошу прощения, я не обратил внимания. US, да, Stock Markets, Futures. Итак, здесь мы также предполагаем движение... Добавить, создать оповещение. Предполагаем движение в зону предыдущей коррекции с вылетом за эту зону. Здесь у нас рисуется все как удлиняющаяся третья волна, это короче была пятая волна и по идее сейчас идет коррекция всего этого восходящего пятиволнового движения, куда она придет эта коррекция ну вот видите сами и 38,2 уровень для поиска входа в длинную позицию может быть дойдет вот до 61. Посмотрим, друзья, <coughs> что будет дальше. Поехали с вами по фьючерсам дальше. Смотрим фьючерс на Сбербанк. Сбербанк фьючерс. Сбербанк. Сбербанк фьючерс. Тут у меня тоже небольшая разметка своя есть, мы ее удаляем, строим месячный график, мы видим, а, есть яркое восходящее движение вверх, я сделаю, пожалуй, сейчас двойной график для того, чтобы сравнивать с основными инструментами, думаю, это будет познавательно акции Сбербанка обыкновенные переходим с вами на месячном графике мы видим восходящее движение да и начало некой коррекции если мы перейдем на недельный график также мы здесь не видим окончания восходящего движения но подозреваем что вот это вот дело может не являться а, может не являться импульсной волной хотя кто знает может быть это развивается пятая импульсная волна в любом случае аллигатор у нас начинает смотреть вниз а это для нас что-то да ин... Децирует, да, собственно, на дне мы поймали вот уже а, некий стоп у уровней предыдущей коррекции. Мы не знаем, будет ли продолжаться нисходящее движение, но, а я хочу обратить ваше внимание на исторические данные, да, и что-то мне говорит о том, что здесь сила движения вниз довольно большая. И Сбербанк будет продолжать корректироваться вниз, по моему мнению. Ну, можно было найти сигналы на продажу в Сбербанке в двух часах. Но да в любом случае на Сбербанке я стою по опциону. В опцион Put. И думаю, я не зря там стою. Я думаю, все срастется. Посмотрим, что будет на самом деле. Теперь мы проанализируем с вами в том же самом таймфрейме. А, собственно, как-то здесь можно. Настройки. 5 секунд. Шкала оформления инструментов Отменить. Ага, вот тут вот время. Перекрести не надо. Интервал. Ага. Дневной. Так. Сбербанк фьючерс. А, смотрите, что происходит на фьючерсе. И смотрите, что происходит на базовом активе. Вот это вот картинка, вот оно снижение, вот оно восходящее движение. Базовый актив также показывает направленное движение вниз. Базовое движение также показывает вниз. Мы с вами смотрим. Так, что-то оно чересчур синхронизируется. Вот чуть-чуть картинка. Измененные на фьючерсе несколько выглядит иначе, чем на базовом активе. Но да, это не беда, друзья мои. Дело в том, что фьючерс торгуется дольше, чем основной контракт. Вот эти вот гэпы, это не из-за того, что цена такая здоровская или продавцы были такими сильными. Нет, друзья мои, это было просто снижающее. Движение какое-то во фьючерсе, пока не было торговой секции в основном инструменте. Ничего здесь волшебного абсолютно нету. Пока закрыта маркет для инструмента Сбербанк, работает еще несколько часов маркет для фьючерсов. В это же время торгуются неполные лоты. По базовым инструментам, Если я ничего не путаю, если что-то путаю, оставляйте свои комментарии и вопросы. Значит следующий Газпром. Газпром. Так, у меня здесь тоже своя небольшая разметка. Здесь идем на базовый актив Газпром акции я вам бачу такое газпром нет нам нужен русский газпром это что у нас это фьючерс газпром реакции. акции газпром фьючерс газпром фьючерс вот все замечательно также его чистим а, хочу обратить ваше внимание что на дне газпром базовому активу ложится в дрейф а это значит что здесь у нас по идее образуется некая волна б с предстоящим либо вылетом вверх либо падением вниз я здесь тоже не дергаюсь по фьючерсу на газпром я экспериментирую с опционами и у меня стоит опцион кола кол вот по идее Базовый инструмент должен пойти вверх, собственно, и фьючерс за ним полетит вверх. А с фьючерсом и полетит ценник на мой опцион. Но ну, да бог с ним. Давайте с вами заглянем, попытаемся заглянуть немножко в будущее. Будущее нам показывает, что в периоды консолидации рынка. Возможно, я ошибся со своим х, опционом и надо было делать стратегию на закрытие. Ай, господи. Нет, у меня по Газпрому не то, что кол. Сложная стратегия. По Газпрому у меня вот такая вот кривулька, значит, относительно нуля. Вот она какая. То есть, если он пойдет вниз, я заработаю. Если он пойдет вверх, я фиксированно заработаю. Если он останется на месте на дату экспирации, я потеряю деньги фиксированную сумму. Но да в любом случае, там сумма-то всего, она всего 800 рублей. Я думаю, что это не такая серьезная сумма, когда потенциал, потенциале роста там тысячи заложены. Поэтому смотрим на позицию, я думаю, что повторится вот эта вот история в коррекционной волне, причем дойдет ли глубина коррекции до зоны а, вот этих вот предыдущих коррекционных движений. Да запросто, друзья мои. Вполне возможно, что в этом боковике будет вот такое вот движение. Что мы наблюдаем, собственно, и на базовом активе. Так что мы ждем развития событий. Почему я построил такую вот а, а, стратегию? По-моему, в прошлый раз я вам рассказывал о том, что хочу построить а, стратегию на опционах такого вот вида. Потому что, выйдя в понедельник на рынок, я увидел, что... Вот этого вот расстояния я себе не могу обеспечить, потому что тогда уже опционы торговались не по тем ценникам, которые мы с вами анализировали в пятницу, друзья. Поэтому я обращаю ваше внимание, что все действия на рынке, которые вы делаете, это исключительно ваша ответственность. И если я как вам кажется, даю хорошую рекомендацию, то это значит, что эта рекомендация хороша именно для того момента, в который я ее даю. В понедельник она уже может быть другой. И, конечно, друзья, вам надо быть готовым к тому, что все на рынке меняется, и вы должны быть подкованы в знании своего актива, в знании вашего торгового плана. И вы должны понимать, что работаете на рынке вы самостоятельно и самостоятельно же принимаете решения. Смотрим на ВТБ. На недельном графике у нас еще продолжается развитие восходящей волны. Она может корректироваться хоть до 100%. Поэтому мы просто наблюдаем, Затем, что вот здесь вот происходит. Вторая волна, как правило, должна быть резкой. Резкой должна быть вторая волна. Вот мы хотим увидеть это вот движение. Но, собственно, вот этот вот бар а, с вылетом вверх и резким движением вниз нам говорит о том, что вторая волна довольно резкая. И это мы наблюдаем. Мы смотрим просто глубину коррекции, ничего сейчас не делаем на этом инструменте, наблюдаем за ним, потому что у меня, друзья мои, есть стойкое ощущение, что все-таки это может быть начало разворота, тенденции к развороту. Вот может нарисоваться вот такая вот картинка в одном из худших вариантов. Поэтому, друзья, опять же, нужно следить, понимать, что происходит с рынком, и что мы должны с вами делать на рынке. Следующий инструмент, который мы смотрим, это у нас Lookoil. Обратите внимание, на каком количестве рынков и в каком количестве разных деривативов э, котируется наш любимый, замечательный лукойл. Если вы еще не знаете, что такое деривативы, смотрите ролики на моем канале. Я постараюсь их подгрузить в описание к этому видео. Но в любом случае, друзья, хочу сказать, что наш всеми любимый товарищ Лукойл, я думаю, что это второе достояние Российской Федерации, я иронизирую, конечно же, он достояние. Он, несомненно, достояние. ай я Сейчас пять секунд я. Ова! попал! А... В один из разов мы с вами очень подробно разбирали, что происходит с Лукойлом. Да? И мы видим то, что он начинает свою коррекцию. То же самое мы видим и на базовом активе и на фьючерсе на локкоил. Пока, по моему мнению, ситуация не поменялась. У нас есть небольшая склонность по аллигатору к коррекции, и мы в нее идем сейчас. Мы смотрим на развитие волны Б. Как видите, вот здесь, вот в ключевых точках у нас был сигнал на продаже идем на 4 часа вот видите сформировался замечательный бар который нам показывает продажи и я его как угодится проворонер потому что сбер так как сбер финам финам да на финаме я торгую на фондовом рынке хотя хотя могу и на... Сбербанке это делать, но пока мне удобней на Финаме. 5 секунд, я войду в личный кабинет Финама и посмотрю, что там происходит с фьючерсом 52.71. Потенциал стопа в этом фьючерсе 53. И сейчас 52 500, да, 53 100 600 рублей. В принципе, это приемлемая стоп комиссия, торговля, финанс -трейд. Я пользуюсь терминалом. А, ищем с вами фьючерс на лукойл. А именно мы идем на срочный рынок, смотрим до девятого девятнадцатого Лукойл, да ЛК ЛКО. Окей, смотрим ЛКОш. Лукойл. Лукойл девятого девятнадцатого. Вот он у нас есть. Вот мы его смотрим в четырех часах. Мы также видим здесь сигнал. Мы видим продажа. 52. 52 продажа. Размещаем заявку на продажу. Заявка принята торговой системой. Угу. Ну да, видимо, у меня баланс уже загруженный. По самое не хочу и. Продать я не могу. Окей, тогда что я могу сделать? Замечательно. Я могу пойти. Так, а почему заявки-то отменены? Нет, отменены. Лукойл 9.19. Продажа. Сейчас. А Друзья мои, прошу прощения, это займет несколько секунд. Я занят тем, что определяю. Ага, гарантийное обеспечение по фьючерсному контракту на Лукол 9600 рублей. Это практически дороже, чем цена одной акции. Да? Поэтому мне не удается разместить свою заявку. Но если мы с вами пойдем на это, собственно, опцион опцион.ру сделаем новый портфель с лукойлом. ЛК, где он там есть? Лукойл. Создать портфель. Если хотите, я могу прямо при вас демонстрировать, что происходит. Вот я создал портфель по лукойлу. На это не смотрите. Это недействительное. так выбираем только временное значение, чтобы не промахнуться. Вот за день до закрытия фьючерса. 18-9 мы выбираем добавляем в портфель строим график смотрим что сейчас 52 стоит 523 да? strike 52 523 52 500 построим график <coughs> А. добавили в профиль построили график 1400 1400 угу. 1400 ну допустим 52 52 ровно убираем это добавить построить график 1100 угу. так так так так так, так. По моему мнению 5000, 51000 тоже достойный уровень для нашего пробоя, добавить, построить график, 850 все равно дорого. Что ж такое-то, 50, 50, 50, давайте с вами опять посмотрим на фьючерс, 50, да. 50. Ну это уже как бы просто вопрос во времени. Можно сейчас зафиксировать, только не совсем мне понятно, сколько вот, а, 52 500 построить, добавить, построить график. Вот этот вот фьючерс, сколько будет фьючерс опцион. Сколько он по гарантийному обеспечению? ММВБ. Смотрим с вами. ММВБ. Так, друзья, если непонятно, что я делаю, пожалуйста, задавайте в комментариях вопросы. Я все поясню. Так это продлится еще несколько минут, и я закончу. Свои мытарства и мы с вами продолжим обзор по факту я поясню что сейчас я пытаюсь совершить сделку на падение а, акции лукойла я выбираю для себя подходящий вариант сделки так как фьючерс меня не устраивает по гарантийному обеспечению то я ищу альтернативные варианты для входа в данную позицию. Я предполагаю, что фьючерс, ну и сам актив пойдет довольно здорово вниз. Что ж такое? Все, кто через жопу. Прошу прощения за выражение. Опционы. Опционы. Доска опционов. Я предполагаю, что фьючерс и сам базовый актив пойдет сильно вниз, и поэтому я ищу возможность взять короткую позицию. Сейчас я пытаюсь найти опцион и выяснить, каково будет гарантийное обеспечение 52500, strike страйк 52 500, и мне нужен пут. Вот я его код нашел, смотрю. Итак, а -а -а, гарантийное обеспечение, ничуть оно не ниже, чем а, фьючерс. Ну все, пожалуй, с этим закончили. До того времени, когда у меня не будет так загружен депозит, тогда я буду принимать какие-то решения по фьючерсам на Лукойл. Следующий инструмент, который мы с вами посмотрим, это наш Сбербанк, который мы уже посмотрели. Магнит еще. Так, это магнит или магнитокорский металлургический комбинат. Так, магнит, да. Это акции магнита. Смотрим с вами магнит. МГНТ, понятно, фьючерс МГ, интересно, да, однако, стоямбо, что-то мне это не нравится, МГ Магнит МГ Дело в том, что у нас есть магнитокорский горно-обогатительный комбинат который, видимо, ГМК а мне нужен магнит и вот если это фьючерс на магнит То он не совсем не нравится. Ну-ка, а сами акции магнита. М -м -м -м. Магнит Пао. Сейчас, если ценник, а ценник, то, собственно, не в той же паре. Хотя 30... 3567, да? Тут 4,40. Так, что-то это не то как мне кажется смотрим мы на магните развитием событий на основном э на основном инструменте да? мы видим что что-то здесь возможно идущее вниз но с показанием по дивергенции э фьючерс на магнит как он может акции не на дне? акции здесь мне нужен фьючерс все таки магнит фьючерс о МН угу. супер нашелся фьючерс на магнит здесь мы видим а, в принципе появление дивергентного бара нету перекрытия фу, нисходящего движения здесь у нас есть дивергенция Фьючерс на магнит на месячном очень хорошо выглядит, в принципе. Здесь, ну, здесь у нас виден боковичок. Боковичок. Надо ждать развития событий. Возможно, это волна А, Б и С будет какая-то. А возможно, это смена тренда. Надо смотреть на то, что здесь будет разворачиваться, по крайней мере, интересная ситуация. Вот с этого бара можно было бы входить в длинную позицию, хотя выше было бы. С этого бара можно было бы входить в короткую позицию, хотя... Но ну, это же недельный график, да? Если мы дневной откроем с вами, то здесь также есть хорошие читаемые дивергентные бары, как на фьючерсе так они и на базовом инструменте также у нас подтверждаются здесь по моему друзья вот это вот явно видно что это была импульсная волна коррекционная растянутая вниз b и вот это вот c окончание в c волне нисходящей этого какого-то маленького движения Пока не видно, возможно, это перерастет в более сильный импульс, который пробьет минимумы. Сейчас же мы торгуем, как всегда, здесь и сейчас, и мы ищем позиции и входы в короткие сделки, а значит, мы уже проворонили с вами один вход в 12 часов, но он не четкий, его брать нельзя, да и, собственно, не так он хорошо читается на четырех часах, значит проворонили мы с вами вход 10.07.19 с чем я вас и поздравляю друзья это был вход месяц назад и здесь был вход месяц назад собственно э, кто смелый тот возьмет у меня депо не хватит Распыляться на все. Следующий. фьючерс SI. Что такое у нас SI? Это, по-моему, если не ошибаюсь, доллар-рубль. Господи, я уже сто лет эту пару не смотрел, и мне она совершенно не интересна. Ну, как базовый инструмент, конечно, доллар мне интересен. Доллар бренд, нет, доллар, ру, USD, форекс USD, STP, т.д. Как всегда, это двойная бухгалтерия, посмотрим с айс контрактом. Итак, почему она мне не неинтересна, потому что вот это все оно, в принципе, волатильно, но нестабильно. И мне вот в этом не хочется, чтобы был нормальный тренд, вот такой вот, восходящий. А это все очень напоминает мне некую нестабильную картинку, которую не совсем понятно, но дай бог с ним. На дневном графике вот был некий дивергентный бар, в какой он зоне, он не преодолел предыдущих максимумов, да. собственно вот пытается опять нарисоваться дивергентный бар, посмотрим будет это или не будет, но да, пока не пробили вот этого минимума, пока кто-то там не вошел в короткую позицию. Вот, э, возможно, это была А, это Б, это С каким-то образом развивается. И в этой С, возможно, это было, если не учитывать тень от э, восходящего движения, что это была первая волна, и, возможно, сейчас будет третья волна, это вот А. Ну, собственно, тут история такая, надо смотреть, что будет, непонятно. Вот то ли вот здесь вот уже закончилось и началось восходящее движение, смена тренда, то ли это такая обманка, это некое развитие, начало развития нисходящей волны С. Потому что здесь у нас нету, хотя если мы снимаем, теоретически обрубаем вот эти вот хаи, которые тенями образованы, да, то мы как бы преодолели пик, пик вот этих вот волн, а если, хотя ничего мы не преодолели, не, ничего мы не преодолели, то есть по теоретически, теоретически здесь вот может быть первая волна нисходящего движения, но пока это не ясно, не явно, надо смотреть как себя будет вести вот этот вот разворот или не разворот если опять же у вас есть вопрос кстати э, если вы посмотрите на московскую фондовую биржу то на фьючерсе на рубль доллар оборотов открытых позиций а я не вижу тут количество добров, открытых позиций 2 миллиона то есть очень активно товарищи торгуют рублем, долларом. Я же предлагаю сделать следующий ход конем. Опять играем опцион. Да, анализ опционов. Да, сейчас он загружается. Смотрите, по этому видео, во всем видео есть небольшие фишки. Я вам показываю, как реально торговать, подготавливать себя к следующей неделе и делать выбор инструментов, исходя из многолетнего опыта. Поэтому, друзья, это видео, думается, мне есть смысл просмотреть полностью. Хотя, как вам угодно, я ни на чем не настаиваю. Возьмем опцион подальше, построим его график. Что он нам покажет? Он нам покажет... Угу. Шикарно. Значит, 65, 675. Да? 65, 65, 600. Ну, скажем, 65 дней. Если мы возьмем построить график, сделаем. Строим график. 900 рублей потеря, если не идем. Если мы добавим от этой позиции пут опцион, то здесь просадка будет, конечно, больше. Ну ура построился Ай. что он притормаживает так бы 1600 1600 1400 в общем, в пике 1600 рублей потери можно сделать так, чтобы... Но цена должна быть либо 68, либо 63. Смотрим на базовый актив. Что мы видим? Да хрен его знает. Что мы видим? Вверх оно пойдет или вниз? Черт, знает. Можно сделать немножко по-другому. Можно сбросить вот эти вот характеристики и... Предположить, что если мы войдем в 67 в середине следующего месяца в сентябре 67 и возьмем его кол добавить, построить график то потеря 476 рублей После шестидесяти семи будет небольшая прибыль. Да нет, пожалуй, ничего мы здесь делать не будем. И во фьючерсе ничего делать не Мне непонятно, что там будет с рублем-долларом происходить. Можно посмотреть с вами ради интереса на месячный график, сбросим все растяжки, сбросим состояние графика. И вот. Вы понимаете, что происходит? Вот мне вот это все напоминает, что это волна Б. И дает мне такое ощущение, что это волна Б. Что вот это будет повторение вот этой вот всей свистопляски? Я не хочу в этом участвовать. Ну, это непонятная абсолютно. Картина она будет. Только вам на нервы действовать. И, видите, я сам напрягаюсь от этого. Так. Следующий, я так понимаю, что это курс евро к рублю. А вот есть еще фьючерс на евро-доллар. Наверное, мы его и посмотрим. Апа, евро-доллар, потому что там, может быть, картинка немножко интересней. Евро-ЮС-доллар. Российский фьючерс, друзья. Смотрим, ага, здесь у нас немного похожая картинка, как я понимаю, то ли на Лукойл, то ли на Газпром, где-то там вот такие же две шашечки и некое восходящее движение. Здесь похоже на дивергентный бар, этот дивергентный бар в какой у нас зоне. Да, собственно, он и в целевой зоне, это мы в месячном графике смотрим, в недельном, ой, евро-доллар, может купить? Черт я знает, какая-то пятница странная, куда ни посмотрю, везде нахожу сигналы. Причем даже не на следующую неделю, а на эту неделю. Тут у нас... Сейчас мы проанализируем с вами риски, потенциал роста. Но вот здесь вот явно меня смущает то, что здесь удлиняющаяся волна. Прошу прощения. Здесь удлиняющаяся волна, но она пришла в целевые зоны. если это... А это, похоже, есть первая волна, то она может корректироваться еще глубже. Не, ничего я здесь делать не буду. А по этому инструменту брать мы его никуда не будем. Зря, зря стал грузить машинку. Так, тоже нафиг ее закрываем. Вот, смотрите, друзья, как принимаются решения, да? Если у вас опять же есть вопросы, пишите, задавайте, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Все зависит от того, насколько вы адекватны тому материалу, который я рассказываю. Вполне возможно, что вы просто не понимаете, о чем я говорю. А если понимаете, то я очень рад процентные ставки нас не интересуют, давайте посмотрим с вами еще бренд, бренд, фьючерсы, бренд, фьючерс на бренд, а здесь мы посмотрим бренд. Только не в а фьючерсе, а в CFD-контрактах. Бренд. Ice Brand. Ох, тут у меня все зарисовано. Я за брендом слежу. С большим трепетом жду, когда он... Ну, собственно, скажу по секрету за... Начало этого месяца, нет, за тот месяц, так они... В общем-то, за неделю я сделал процентов 40, учитывая, что у меня была просадка в капитале. За предыдущий месяц то чистая по капиталу 15, там 16% получилась прибыль. Только просто правильно входя в рынок. Ничего здесь сложного нету. Итак, мы смотрим на неделю на бренд. А, меня, знаете что, меня вот месяц немножко смутил, да. В месяце бренд ложится в горизонт. И как бы это значило бы, что ничего здесь делать не надо в этом бренде в течение месяца. И ни одного. Но, так как мы торгуем сейчас то мы можем спуститься на меньшие интервалы типа дневного мы видим что конечно здесь идет нисходящее движение это нисходящее движение приближается к уровням предыдущей коррекции на эти уровни предыдущей коррекции уже задеты прежним снижением. А это значит, что, возможно, развивается первая волна. Но на самом деле это ничего может не значить, потому что на месяце мы лежим в горизонте. Итак, Итак мой вердикт. Мы идем в горизонт, во флет, в месячном графике. И в бренде будут работать не... Не-не-не, не-не-не, стратегии, как они называются, не трендовые стратегии, вот, а это значит, что в бренде, черт возьми, мне надо из него выходить по опционам и переворачиваться на другие рамочные опционы, строить э, небольшие прибыли, это я буду делать в понедельник, Перестраивать немножко торговую позицию. Черт возьми, я этого не обратил внимание Вернее... Ну, короче, не обратил внимание Не придал этому значению. По золоту тоже. Но ну, давайте золото. Последний инструмент, который посмотрим. Возможно, у нас обзор уже сильно сильно затянулся, ох, золото как хорошо, да, э -э очень хорошо, что она выстрелила, шикарно, все супер, я это не увидел, мне позор на мои седины, но это меня не абсолютно не смущает, вот здесь у нас была третья волна и это пятая, возможно, волна в третьей волне. Мы смотрим на ее развитие. И что, что мы должны здесь увидеть? Да ничего мы здесь увидеть не должны. Мы должны искать входы в длинные позиции. Если мы посмотрим с 4 часов, шикарный был вход, который я 1.08.19. Что я делал 1-8-19? Это был четверг той недели. Ремонт я делаю дома. У меня сплошное оправдание. Я не слежу за рынком. Я делаю ремонт. Но это было 2 часа. Я мог взять этот бар. Но у меня есть другое оправдание. У меня... Нет у меня оправданий. Я просто прошляпил этот бар. Ну что ж, в другой раз в другом месте, а собственно как бы как бы мы взяли с вами этот бар, вот мы видели волна А была, да вот это какая-то волна Б это волна С а это новое импульсное движение, да, как бы мы его увидели бы это импульсное движение, да никак мы его особо не увидели, вот это третья волна это четвертая волна оно пришло в уровне, не знаю, как бы мы его здесь увидели, этот бар. обум его схватить. Тоже некрасиво. Ну, растет и растет, и слава Богу. Тот, кто вошел в эту сделку, молодцы. Успехов вам. Ожидайте скорых прибылей. Обратите внимание, что на двух часах уже... Есть некие признаки деградации восходящего движения. Возможно, опять пойдет некий боковичок, с чем я вас поздравляю. Это я злорадно говорю, но, друзья, я на самом деле рад за тех, кто смог взять эту позицию и держать ее до сих пор. Так, на этом закончили наш обзор пожалуйста, оставляйте свои комментарии, пожелания что у вас там еще есть ставьте лайки, дизлайки и до новых встреч сегодня думаю, был интересный обзор, потому что мы с вами смогли рассмотреть реальные торговые истории и сделки и плюс мы рассмотрели как можно совершать различные комбинации по сделкам. Будь то фьючерсы, будь то опционы, будь то базовые инструменты, будь то форекс. Друзья мои, удачи всем в торговой новой неделе. И ждем выпусков следующих программ. Кстати, вы можете мне накидывать свои вопросы. Я постараюсь на них отвечать. Это может быть не только вопросы по анализу ценных бумаг. Всего хорошего. Долгое у меня прощание. До встречи.